Начну свои свое рассуждение с Иоанна 1 глава, 1 стих. В начале было слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Вы знаете, когда Игорь подошел и говорит, может, что-то скажешь, я говорю, ну, я не готовился, но если будешь что-то гореть, я дам знать. Вы знаете, я только это сказал, присел, а у меня покой нету. Вот, вот ты должен это сказать. Не знаю почему, но я верю, что Господь для каждого из нас имеет то, что нас может поднять на более высокий уровень духовно и поможет нам пройти эту жизнь достойно, верно и прославить нашего Бога. Потому что все его намерения во благо, а не во зло. Вы знаете, я по роду своей деятельности проехал 34 страны и э, видел много интересного. Я люблю путешествовать, люблю смотреть архитектуру, историю изучать, э, задавать вопросы. И вы знаете, э, очень э, прекрасно смотреть на большие здания, такие, которым сотни, может быть даже тысячи лет. Они до сих пор стоят. И вот задаешься вопросом, а что? дает возможности таким старым зданиям, которые строили так, так много лет назад, стоять. И вы знаете, если мы читаем внимательно Библию, Господь так устроил, что все духовное и материальное, оно параллельно. И много примеров Господь использовал в нашей жизни для того, чтобы мы более ярко смогли узнать, как выглядит духовный мир, как выглядят принципы Божьи в нашей жизни. И вы знаете, то, что я прочитал, оно говорит о том, что слово было в начале. Любое строение, оно с чего-то начинается. Здесь, когда мы приехали месяц назад в Америку, я увидел много интересных домов, которых у нас в Украине нету. Ну, может быть, есть, но я, я не замечал таких. Это дома, которые временно стоят на земле. Да? Я не знаю, как она называется. Ну, эти, да, как, э, Дома, которые поставили на, на землю, э, прикрыли снизу, он как будто стоит на фундаменте, но фундамента нету. И вы знаете, все временное, оно дешевое. Все временное, оно не требует таких больших усилий. А Господь сказал, что Царство Божье, которое внутри нас есть, оно, оно утверждается внутри нас усилием. То есть надо приложить огромную большую цену с нашей стороны, усилие, и тогда... Это состояние мира, покоя, который приносит вера, оно будет внутри нас. Все, что дорого стоит, оно требует больших ресурсов, большого внимания и, и большой работы. Я думаю, если бы здесь в Америке построить рядом, вот поставить этот дом без основания, да, и поставить дом с фундаментом, углубиться, сделать все по технологии, вложить колоссальные деньги, сделать каменный большой дом, он бы стоил намного дороже. И многие бы из нас хотели жить именно в этом доме. Вы знаете, Господь всем нам предлагает, выбери. В Таразаконе в 28 главе написано, выбери, вот сегодня я тебе предлагаю, выбери благословение и проклятие. Серьезный, глубокий фундамент, сильный дом или просто временный домик, выбери. Как ты будешь жить на этой земле. Вы знаете, наша жизнь это наш выбор. То, что мы выбираем с предложенного, нам предлагает Господь, нам предлагает враг. И мы каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду мы что-то выбираем. Мы можем сидеть в собрании, мы можем выбрать слушать проповедь, а можем э, решать какие-то дела по бизнесу, решать бытовые вопросы. Это наш выбор. Мы выбираем, что мы делаем. Ангелы все пишут. И это определяет... То, что мы строим. Написано, что всякое строение, оно будет испытано, я постараюсь его в конце зачитать. Но для того, чтобы пройти испытание, мы должны приложить усилия. Еще раз вернусь. В начале было слово. Изначально, начало всего, оно исходит из слова. Почему я начал свое рассуждение? Потому что э, через грехопадение Адама человеку прилепилось такое качество, как лень. Господь употребляет такой момент, говорит, лукавый и ленивый раб. И это качество, оно присуще всем нам, поверьте. Какой бы ты ни был трудолюбивый, оно к тебе цепляется, и это, эту, эту лень надо отгонять от себя, ее надо э, побеждать, с ней надо э, как бы соревноваться, кто кого победит, она тебя или ты ее. И человек, которому прилепляется лень, он не может делать основательного дорогого фундамента строения и все остальное лениму ему не будет ну как бы давать возможность этого сделать и потому Господь он изначально все основал через Слово, Вначале было Слово. Вы знаете, сейчас много есть таких учений по церквям, где предлагают такой легкий путь. Выйдите наперед, мы за вас помолимся, и вам Господь даст новое сердце, вы будете новыми людьми. И так, вы знаете, оно звучит все красиво, оно звучит так все э, красочно. Бывают, знаете, эти дома без основания, они бывают ярко разукрашенными там бывает хорошая мебель, там бывают какие-то удобства для жизни и так далее но все это временно. вы знаете все что мы в жизни допускаем без усилия, без усердия, не прилагая к тому ничего от себя, оно все быстро закончится и люди выходят, мы за вас помолимся помолились и все вы новые люди все все хорошо. Вы знаете, еще раз вернусь, в начале было Слово. Слово, оно дает жизнь. Слово, оно исходит от Бога, и оно является одной из составляющей того состава, который мы должны заложить в свой жизненный фундамент. Фундамент заливает бетон, и бетон состоит из цемента, песка и воды. Ну, там, возможно, какие-то добавляют элементы там и так далее, но это основные. И вот давайте мы один элемент уберем. Что получится? Если убрать, если мы имеем слово, которое сказал Бог, мы имеем веру, которая помогает нам принять это слово, и мы имеем дела, которые утверждают это слово в нашей жизни. Это три составляющих, которые мы закладываем в основание нашей жизни, на котором строится наш жизненный дом. Уберем хотя бы один элемент. Нету слова. Нету слова от Бога. Есть наша вера, вот я, так есть люди, которые э, свои желания выдают за веру, да? вот я хочу этого, я верю, и вот так должно быть, но изначально должно быть слово, вера состоит из слова твоей веры и твоих дел, если три элемента этих есть, тогда все есть порядок, надо только правильно пропорции нормализовать, и все будет хорошо. Если этого нету, тогда начинается проблема. Оно было в начале у Бога. То есть родоначальник слова не ты, не я. Родоначальником слова, который, от которого зарождается наша вера, является Бог. Мы имеем Библию. Прекрасная книга, которую Бог оставил человечеству, как инструкцию жизни. Вот представьте себе человека, который никогда ее не читал. Да, Господь может к нему проговорить через какие-то обстоятельства, через сны, через пророчество, через людей и так далее. Но Господь для того, чтобы наш фундамент жизни поддерживать в надежном, правильном положении, состоянии, дал нам слово, чтобы мы постоянно пребывали в нем. Это как элемент, который скрепляет все остальное. Если и этого не будет, у нас не будет... Возможности сохранить все в целостности. Бывает такое, что люди заливают фундамент, но почему-то была не соблюдена технология, и этот фундамент лопает. Дом красивый, ремонт хороший, окна, двери, мебель. Хорошие люди в нем живут, но фундамент был, не соблюдены все технологические пропорции, и он почему-то лопнул. И вот представляете, крышу можно поменять. Дом можно перекрасить, мебель можно поменять, окна, двери. Что делать с фундаментом? Это очень дорого. Вносить конструктивные изменения, надо много там чего делать, а возможно разбирать дом заново, заливать фундамент заново и все заново делать. Иногда так бывает в жизни. Когда мы исключаем слово своего, своей жизни, а мы имеем веру свою, мы имеем какие-то свои дела, свои желания, мы живем, Бог в стороне а потом все лопает. И нам приходится останавливаться, говорит, Господи, что-то не получается. Ну как же, столько потратили, столько времени, мне уже 50 лет, а у меня жизнь лопнула пополам. Почему так? Фундамент не выдержал. И вы знаете, Господь призывает нас обращать внимание на эти все вещи. Не бывает изменения без веры, не бывает изменения без Бога, не бывает изменения без слова. Без основания ничего не устоит. И потому мы можем выбрать или жить в дешевом доме, или все-таки потрудиться основательно и заложить правильный фундамент, который впоследствии будет влиять на нашу жизнь. Все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть от начала. Я зачитаю еще Матфея по памяти. 7 глава, 22 стих. Многие скажут в тот день, это слова нашего Господа Иисуса Христа, Господи, Господи, не от Твоего воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. Люди были знакомы с Богом, люди, как им казалось. Люди совершали определенные дела и действия что-то делали, и как им казалось, у них было все хорошо, все было нормально. Вы знаете, когда э, мы строим дом, и мы не обращаем внимания на фундамент, нас больше волнует, какие обои будут, какого э, размера окна там и так далее, а фундамент это так. Ну, К сожалению, иногда так люди живут, живут эмоциями, живут э, тем, что они видят, то, что могут осязать, а то, что под землей, того, что не видно, да, никто же не видит, как ты Библию читаешь, как ты размышляешь над словом, видят, как ты выглядишь, как ты приветствуешься, как ты собрания посещаешь, как ты псалмы поешь. Это все можно увидеть. А то внутреннее, которое внутри тебя, увидеть тяжело. Так же, как фундамент, иногда так бывает. Строители начинают работу, строят, строят, деньги ты им платишь, все, а работаешь работа, Еж не видно. Ну, фундаменту ну, там, все, все там в земле. А оказывается он самый главный. Если этого не будет, все остальное не имеет смысла. И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня делающие беззаконие. И так всякого, кто слушает слова мои, и исполняет. Их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Смотрите, Иисус приводит пример, о котором сейчас мы говорим. Он говорит: люди, которые меня слушают и делают все в точности, все пропорции у них соблюдены. Говорит, я уподоблю человеку и начинает приводить пример. Итак, всякого, кто слушает мужу благоразумного, который построил дом свой на камне, основания есть, серьезные основания. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры. Мы в жизни, нам в жизни Господь допускает определенные вещи, благодаря которым мы можем увидеть, кто мы есть на самом деле. Мы можем о себе ошибаться. Наша супруга может нам говорить, то, что она думает искренне, но это не будет правдой. Наши друзья могут говорить, делать нам какие-то комплименты. «Ты такой хороший человек, ты так много работаешь, ты так служишь». Третье, десятое. Но я вам хочу сказать, истину она знает только Бог. Почему? Потому что Бог сравнивает нас со всем тем, что Он для нас сделал и дал. Мы все разные, у нас разный потенциал, разные дары и таланты, разные возможности, разное время и случай, который Бог допустил в нашу жизнь. Потому мы все разные. И спрос будет только потому, что Бог нам дал, а не потому, как мы о себе думаем. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не, и он не упал, потому что основан был на камне». Пришли жизненные испытания, а у человека есть вера, у человека есть жизнь внутри него. Господь до этого дал ему основания, дал ему слово. Я вам хочу сказать, мы вот приехали сюда месяц назад, и до этого, когда э, ну, как бы шло оформление документов, мы уже на это не рассчитывали особо, мы, э, ну, не, не, не стремились, а Господь начал такой процесс... Позвонил человек, предложил нам выступить спонсором. И все это время, когда все шло оформление, я молился. О, Господи, а есть Твоя воля, что мы вообще переезжали как бы, и так далее? И вы знаете, когда Господь подтверждает, ты в этом утверждаешься. И когда ты начинаешь действовать, у тебя есть вера на то, что Господь с тобой, и Он помогает тебе. И когда приходит трудная ситуация, какой-то ветер, буря в твою жизнь, что-то может быть не так получается, но у тебя есть основания. Меня начал вести Господь в этом вопросе. Он начал, и Он закончит. Мне главное понимать, как не действовать. И вы знаете, это укрепляет, утверждает и дает те силы, которых часто людям не хватает дойти до конца. Остановиться на полпути и сказать, нет, что-то не получается. Друзья, у Бога есть бытие, и у Бога есть откровение. У Бога альфа и омега. Он начинает и Он заканчивает. Но нам надо быть в центре Его воли. И другая ситуация, когда человек не делал основания, построил написки, те же самые ветры, бори, штормы, они этот дом снесли. Так иногда бывает в жизни тех людей, которые основанием не берут слово. Слово, оно может быть с Библии, слово, может быть, ты можешь получить в молитве, в откровении, в во сне, но ну, неважно как. И если ты начинаешь это слово принимать, ты имеешь веру принять его достаточно. Господь открывает твой разум к пониманию этого слова. И ты начинаешь жить этим словом. Это, друзья, тот бетон, тот раствор, который закладывается в основание твоей жизни для будущих твоих дел. Для будущей твоей жизни, которая должна прославлять Бога. И когда смотришь на дом этого человека, на которого налягут ветры, бури, штурмы, этот дом стоит. Этот человек стоит, он верный Богу в любых обстоятельствах. У него что-то украли, пропало, его оскорбили, ему сделали больно, а он верный Господу. Он не мстит, он не проклинает, он э, делает то, что пишет Писание. Почему? Основание. У него есть основание. Пускай Бог благословит, чтобы действительно в нашей жизни было... Правильное основание, в правильных пропорциях, и никакого элемента мы не отбросили. Если там есть слово, оно должно быть у нас. Если там должна быть наша вера, она должна быть там. Если там должны быть наши дела, они должны быть там. И тогда, если придут веры, будут ветры, бури, штормы, оно не повлияет на нашу дальнейшую жизнь. Наоборот, все сложности, они только нас укрепляют и Бога прославляют. Человек, который прошел через испытания, там действительно настоящая слава Богу. Потому что можно просто сказать слава Богу, а можно ничего не говорить, и там будет слава Богу. Вы знаете, когда мы читаем о праведном Иове, который прошел страшные вещи в своей жизни, но фундамент его дома устоял, дом его устоял, жизнь его, она была благословенна, и Господь не побоялся ну, может быть, я грубо скажу, заключить такой договор с, с дьяволом, что этот человек, он, он, он меня не оставит, он не отвернется от меня. И сатана и так пытался, и так пытался, и разные аргументы, и через жену, и через друзей, через Иллиуя, разное было. Этот человек выстоял. Все, все главы мы читаем, он выстоял. Да, у него были вопросы к Господу, он не понимал, почему это с ним происходит, но его дом выстоял. Это не написано просто как история, это написано нам в помощь. Пускай Бог благословил, чтобы действительно мы были тверды в своих основаниях, и наши дома, они прославляли нашего Бога. И как люди ездят, смотрят на красивые дворцы, замки, храмы, также смотрели на нашу жизнь, и после даже наших, нашего времени, сколько Бог уделил, э мы были, были бы примером для других людей в их вере. Пускай Бог всех благословит. Аминь.